На грани войны И все это из-за истерии Америки, которая сложилась вокруг Северной Кореи, которая 15 апреля хочет провести на своей территории ядерные испытания, которые будут приурочены к 105-летию рождения вечного президента Ким Ир Сена который называется у корейцев День Солнца. И так сложилось у северных корейцев, что к этому празднику власти Кореи приурочивают важное событие для жизни каждого корейца. Тем более безопасность для небольшого государства, которым и является Северная Корея, это очень важное событие. И по моему мнению, то, как страна проводит свои праздники с верверками, с испытаниями ядерных ракет, это суверенное ее право. И не Америке говорить о том, что проведение ядерных испытаний в рамках шоу, праздника, это абсолютно неправильно. Дело в том, что, и не секрет, в 60-х годах проводимые на полигоне Невада ядерные взрывы привлекали огромное количество туристов Лас-Вегас которые приезжали просто посмотреть ядерные взрывы и в принципе связывают это с тем что и сам Лас-Вегас и как мека игорного бизнеса появилась благодаря этим взрывам смотрим на ситуацию, которая складывается вокруг не столь важного события как праздник 105-летию вечного президента Ким Ир Сена. на данный момент к берегам Кореи идет армада как ее называют американские СМИ под предводительством авианосца Карла Винсента, который спущен на воду в 1980 году. На борту находится порядка 60 летательных аппаратов, 40 из которых являются истребителем, 5500 военных, которые прошли усиленно тренировку по словам СМИ, не знаю, что это значит, видимо, двойной паек или. Сюда же в группу входит два эсминца Майл Мерфи, Вейн Майер, второй эсминец и э, ракетный крейсер like Shand Play а, Сама по себе а, данная группировка она не страшна кораблей. А, страшны те томагавки, которые находятся на этих кораблях. Слышны заявления Трампа о том, что Северная Корея каким-то образом стала проблемой Америки и Америка ее будет решать. А, Сегодня на портале рен -ТВ от 15 и апреля 2017 года появилась информация о том, что вроде бы как Америка отказывается от силового давления в пользу сдерживания посредством Китая. Только как это будет выглядеть непонятно. Китай не является на данный момент африканской страной, которая будет выполнять любые требования Америки. Также, говоря о требованиях, которые выдвигает Америка, это первое, отказаться от ядерной программы и должны быть свергнуты правительство и лидер Ким Чен Ы. На данный момент китайские ВСК перебрасываются границы Кореи. В Китае объявлена общенациональная тревога и порядка 25 тысяч человек присоединяются на границе Китая к 150 тысячной группировке, которая находилась там до этого. Китай до всего этого 10 сухогрузам запрещает приказом находиться в территориальных водах, тем самым пытаясь давить каким-то образом на Корею, хотя есть связь в том, что экспорт Кореи по поставкам угля является одной третьей от всего экспорта, экспорта Северной Кореи. Также интересная информация, которая поступает из самого КНДР, связана с тем, что приказом из столицы страны, приказом лидера, выдворяется порядка 600 тысяч, то есть это около 25% населения всей столицы. Под предлогом убрать неблагонадежные элементы, неблагоденежным элементом отнесены все те, кто имеет связи с Южной Кореей, у кого есть родственники, кто смотрел кино произведенное в Южной Корее. Но по мне так кажется, что здесь немножко ситуация другая. Все это свидетельствует о том, что боевые действия корейским правительством не исключаются, и корейское правительство хочет убрать все те элементы, которые могут все действия военных каким-либо образом саботировать по поводу отражения значит, военных действий Америки. И может быть, может быть, как один из способов из столицы убрать, спрятать высшее руководство. В тех самых бункерах, которыми, грубо говоря, Северная Корея славится, о них даже ходит какие, определенное количество легенд о том, что они там, огромное их количество, и пункеры, те, которые сделаны в Северной Корее, они самые глубокие. Также интересная информация о том, что в Южной Корее появился термин «безумный рывок». Этот термин означает побег из Сеула в целях, грубо говоря, выжить, так как каким-то образом Северная Корея должна априори нанести удар по Сеулу. И слышно огромное количество дезинформации о том, что вроде бы как Северная Корея хочет напасть на южную, вплоть до того, что убивать только там японцев, хотя как это может быть и выглядеть. И Япония сказала, что в своих средствах массовой информации о том, что она будет любыми средствами защищать своих граждан на территории Южной Кореи. Также Япония сообщает о том, что ракеты будут заправлены на Зарином. И вот эта вся непонятная истерия вокруг этого, она просто не больше не меньше, это дезинформация и, и только. Также доказательствами международности данного конфликта является то, что в акватории, значит, вот около Кореи находится крейсер «Варяг», убийца авианосов. И Пентагон признает, что Россия не останется в стороне. И одновременно с этим приказом Путина нашего главнокомандующего Северный флот переведен к высочайшему уровню боеготовности связывает войну, и все это говорит нам о том, что Америка развязывает войну. Хотя до этого были переговоры между китайским лидером и Дональдом Трампом, и китайский лидер предупреждал о том, что нападение на Северную Корея это не нападение на Сирию, здесь будет огромное количество жертв и было предложено все то, что происходит, лишь решать, лишь, решать мирным путем. При всем этом корейцы молодцы, они не собираются отказаться от праздника, который они сегодня проведут громко и шумно с иностранными журналистами. Они с полной уверенностью говорят, что если последуют провокации от Карла Винсента, они его просто уничтожат. И опять же негативная информация поступает из Китая о том, что Китай, главный партнер Северной Кореи, прекратил авиасообщение с Пхеньяном в целях избежания огромного потока беженцев. Поэтому все это свидетельствует, что мир на грани войны, которую заварила Америка и опять расклебывает всему миру данное действие американцев, включая Россию. Поэтому все, кто не согласен с данной ситуацией, пишите комментарии, ставьте лайки и не забывайте подписываться. И все это говорит нам о том, что Америка развязывает войну.